Здравствуйте, с вами Александр, нахожусь около центрального рынка Калининграда. Решение об его образовании было принято 30 мая 1947 года. Раньше на этом месте был манеж Врангельского киросийского полка. Это здание рядом, у немцев был дом техники, 1924 года постройки. Сейчас здесь торговый центр, рядом торговый центр Акрополь. Достаточно оживленное место в Калининграде. А здесь центральный рынок. Давайте я зайду с главного входа. Посмотрим, есть ли продукты, сколько стоит. Здесь у нас прогулочная улица. Но вот эта вот реклама, аудиореклама, она просто раздражает. Здесь торгуют одеждой, но сейчас почему-то не торгуют. Что-то висит такое тут. Закрыто по 5 апреля. И значит, все закрыли. А продукты, наверное, не закрыли. Вот такой вход. Это уже сам рынок. Людей совсем немного. Уже, правда, ближе к вечеру. Вот Финик, финик. 250-270 Инжир 600 Курага 600 Даже ананас есть сушеный Продавец маски на орехи разные в зависимости от например, сорта и качества вот фининг 300 рублей чернослив 200 курага 300 Здесь вот выбор большой перец красный 200 огурцы 180 помидоры 170 Цены на паромку разные, укроп пучок 15 киви килограмм 150 по помидорки есть 350 но это какие-то крутые азербайджанские даже есть по 400 и Наверное, вкусные помидоры. Да, думаю, что ну, потому что так в магазинах покупаешь помидоры, они никакие. Да. Обычные помидоры стоят дешевле, а которые вкусные, они, конечно, подороже. Это апельсины 120. В магазине где-то рублей по 70 апельсины по акции. Виноград 150, даже клубничка есть. Клубничка, О, 100 рублей. Я стараюсь людей не снимать, потому что не всем это нравится. Пишите в комментариях, какие цены у вас в ваших городах. Лук стоит 30-50 Капуста молодая, 120. Сельдерей. Штука 150. Так, гранат. Гранат есть, но не пойму, сколько он стоит. Яблоки. По 80 рублей. Ну, такие. Выглядят неплохо. А вот яблоки по 40 рублей. Глостер. Ну, на них немножко гнили есть. Мандарины 150. Перец 200. <говорит> Базилик 60. грибы 160-170 за килограмм грибы свежие, местные 190, это мелкие вот такие по 220 чеснок 25 рублей штука эти помидоры по 200 и Зелень по 15, как виноград, виноград без костичек. черный 250, 250, ты типа по 100 рублей, Молдова 150 рублей, в принципе недорого, Мандарины 150. Я обычно зелень покупаю здесь. 15 рублей укроп, петрушка 15. Здравствуйте. Вот локал, так что покупайте тоже. Пуста по 30. Лук 40. Морковь 35. Картошка 25. Перец 200. Вот лук сивок 170. Это вот такой по 230. турон вот, а Я просто снимаю. Снимаю. Там еще есть какой-то... Достаточно позитивно настроенная. По 65. Ананас 60 рублей штука. сырые около 500 рублей. Вот помидорки по 100 рублей. На рынке цены разные. Это огурцы по 130. В начале рынка почему-то все дороже. А здесь дешевле. Это огурцы 80. Вначале, по-моему, по 180 были. Таких цен не было. Смотрите, вот помидоры. Все дешевле здесь идет уже. Ну, может быть, качество, конечно, уже такое не очень. И они стараются здесь... Уже распродавать перец по 130, но он с дефектами. А что, к чему зачем вы делаете? Канал Жить у моря. Mm -hmm. Показывают цены на рынке. Смешные цены. Смешные, но недорого. Ну посмотрите. Смешные цены. Классно Давайте. смешные цены. А какой канал? Что-то у моря или что-то такое? Жить у моря. О, жить, жить в море, ясно? А это цена за килограмм или за Нет, штуку? За штуку. За штуку. Да. Ага, раминта. Это хорошая, да? Да, очень. Папу может тоже хорошая. А тут вообще смешно. А там, там вообще там смешно. Вообще... Погодите. Тут точно. Смешное. Да, видите, 70 рублей. 50 рублей? 50 рублей, да. Вот сами смотрите, да? Самые большие 200 рублей. у меня в стеклу, я только вчера помыла. Ну, то есть, в магазине немножко подороже. Вот, помидоры вполне нормальные, 30, 80. Но, наверное, они не такие вкусные, как по 300 рублей. Стекла 30 рублей, морковка 35. Лук по 40. На рынке всегда можно найти хороший лук. Очень часто в магазинах вот просто стоит огромная, я не знаю, как ее назвать, корзина с луком. И там очень много гнилого, и не знаешь, что выбрать. На рынке всегда можно найти хороший лук. Орешки я всегда где-то вот здесь покупаю. То есть либо вот у этого, либо здесь, либо здесь. Вполне нормальные цены. Курага 250. Они разные, все зависит от качества. От изюм 200, там, 280. 250, 180. 40 рублей стоит. Гранат. А какому канал это показывают? Жить у моря. Это YouTube. А это YouTube. YouTube, да? 60 рублей. Здесь также есть мясной отдел, есть молочный отдел туда не пойду конфетки пожалуйста я просто снимаю цены это цена за килограмм да да То недорого недорого, в принципе, это получается. Недорого. да да да да рублей, да что-то я не вижу у вас по 600, по 800, такие. А, там цены, да. Вот эти, плачь. которые, вот эти, вот уже по 700 рублей идут, вот московские, вот такие. Дорогие. А, ну то есть цены разные. Да, цены разные. Да, приходите да. на рынок за конфетками. Ну, в принципе, у нас не дуют, честно не дуют. намного mm -hmm. на дороже. Всего доброго. Люди достаточно открытые идут на контакт, общаются есть немножко мяса. Свинина 189, лопатка 255, грудка на кости 199, фарш домашний 259, голень куриная 135. Окрочка куриные 120 рублей. А также есть приправы. Здравствуйте. А сколько стоит большой пакетик? Вот, например, там перец. Есть 50, есть 30 рублей. То есть большой 50, маленький? 25, ну так, 25-30 Укроп большой пакетик сколько стоит? Такой. Вот такой. Укроп 50, маленький 20. 50, 20. Нормальные цены. Ты снимаешь для YouTube. Канал Жить Что, у моря. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ставьте лайки. С вами был Александр.